Добрый день, меня зовут Эдуард, я менеджер от застройщика коттеджных поселков Seaside Village и Eden Village. Не так давно администрация города-курорта Анапа опубликовала на своем сайте новый утвержденный генплан, по которому коттеджные поселки Seaside Village и Eden Village расположены в желтой зоне. Что это такое, сейчас я вам расскажу. Желтая зона G1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами. Зона предназначена для размещения индивидуальных жилых домов, блокированных жилых домов, введения личного подсобного хозяйства, объектов обслуживания жилой застройки, объектов дошкольного, начального и среднего общего образования, культурно-досуговой деятельности, спорта, территорий общего пользования. Поэтому вы можете без каких-либо сомнений покупать дома в наших коттеджных поселках, которые, к слову, расположены в 10 минутах от моря и благоустроены в пляже. Если у вас еще остались вопросы, можете писать их в комментариях или звонить по этому номеру телефона. С вас подписка, комментарии и лайки. Всего доброго, до свидания.